Оп, по гам-гам стайл. Оп, по гам-гам стайл. Чё за муть? Чё за сборка я первый mm -hmm. Ой, я как-то забыл. Я, оказывается, я, я, я забыл, что я слышал я забыл, что я в Майнкрафте строю замок. <свес> <свес> <свес> <свес> Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля ля ля дороги дороги Надо уже, наверное, опять продолжать снимать сам. Не хочу. как-то. Дороги-дороги. А что это такое? Э, а забыл, что у меня тут этот. Хоп. Хоп. Хоп. Гамгам ставил. Оп. то Дороги, дороги. Дороги, дороги. Есть! Я все-таки построил первую вышку. У меня это вышло, только без факелов почему-то Надо найти факела. Я в интернет вымещу эту карту дороги дороги, кстати, прикольный стурпак на Майнкрафте. дороги дороги, знаю, зачем я это начал строить, но ну, мне как-то понравилось. дороги дороги, <клёх> <клёх> ты кто такой, давай давай. Я, ты кто такой, давай до да, сюда. Ты кто такой, давай до да, сюда. Мирная. Сюда пошли, погиб. А, ну, давай, давай, на где-то. А, ну, давай, давай, на ярый, венг. Тарасия, мистер. Синие струнная, а и не раби, жили, что проходить я буду. А? И чё, подожди, ты, это, ты, ты взломай, ты чё, реально хочешь взломать восьмой сервер? Нет, ты чё, реально хочешь его взломать? А хочешь увидеть себя на Ютубе? Ничего. Я тебя спалил. Это что ты сейчас говорил? Это все было заснято на видеокамеру. А может меня разбанят? Я вот продолжаю снимать летсплей, а может и нет. Так что будем делать так. Дороги, дороги. Надо будет снимать летсплей и продолжать. Или лучше снимать прохождение на Майнкрафт? Дороги, дороги. Давай делай себе начальник. Надо еще вот этот специально такой этот сделать. Здесь, короче, и этот. Как вот там? В своем замке. Замки привидений для сервера. Это специально для себя Ой, уж день ночи становится. Надо включить день, а то сейчас все жители обосутся. Дороги -дороги. А? Я ничего. Дороги, дороги, пятиминутные, е -е -е -е. дороги, дороги, пятиминутные. Не. Я вот эту лаву кругом залью, тут мост специальный. Сейчас я возьму заборчик где-то тут, вот он, и сделаю здесь такую фигню. Я новая ложка только я не ложка я лол, лол,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 Плотники, мы не качкары, и не плотники, деревенские работники, ведь такие он, гениальные. Мы посмотрим, это кто такие? Хачики. Кругом одни хачики. Кругом одни хачики. О, какой хачиком она радостный. Еще лучше хачик. Эй, хачик, стой. Эй, хачик, надо поговорить. Вот это хачик с таким носом крутым. У него тут меч починитый. Давай ему дадим вот это хигни. Я обменялся на меч с этим. С кем-то там. И хочу убить этого пирата. Красивого. Ой, я его убил. Бедный житель, бедный. На руки, на руки. На руки. Там кто-то с такой спрятался, крутой. Будем за ним следить. Мы за тобой следим. Блин, ты, ты мне там мясо не надо загораживать. Я не мясник. Давай туда я тебе сказал. Я тебя сейчас тут забью. Ха-ха. Теперь ты отсюда не выйдешь. И я сюда не забью. Теперь я тебя тут убью. Дороги, дороги, красивые они. Не за то, что тебя я, ну, умей дороги. Здесь какое-то я здание построил с мостом. Есть что-то такое тоже некрасивое. Получилось, у меня какая-то тут башня недоделана. Надо вот туда делать еще. Я ничего не делаю. Ничего не делаю. На ютуб ты вот попал. Ха-ха-ха-ха-ха. Витя, ты на ютуб попал. Ты же Ака. Ака сорок семь. Попрощайся с ребятами. Ты попал на YouTube Майнкрафтовский. Ты реально попал на YouTube Майнкрафтовский.